К жгутиконосцам принадлежат наиболее древние простейшие. По сравнению с другими одноклеточными, организм этих животных устроен довольно просто. Внутренний скелет их клеток развит слабо, поэтому форма тела у большинства представителей этого класса постоянно меняется. У них отсутствуют многие специальные органоиды, характерные для других одноклеточных, например, клеточная воронка, клеточный рот. Тип сарко представлен как свободоживущими, так и паразитическими организмами, составляющими два класса – саркодовых и жгутиковых.